масштабные демонстрации. На улице вышли как сторонники, так и противники конституционной реформы. В ближайшее воскресенье гражданам Турции предстоит решить, получит ли действующий глава государства Реджеп Таипа Эрдоган практически абсолютную власть и останется ли в кресле президента на ближайшие 12 лет. Один из многих митингов в поддержку Реджепа Таипа Эрдогана это акция накануне референдума. В маленьком городке Конье на юге Турции на площади собрались тысячи человек. Президент в очередной раз убеждает в воскресенье на референдуме нужно голосовать за Давайте защитим республику вместе. Давайте не будем разрушать нашу республику, не будем рисковать будущим наших любимых детей. Позади два месяца агитационной кампании, но турецкий лидер красноречия не теряет, и в этом есть смысл. Исход голосования предсказать по-прежнему сложно. Последние данные соцопросов показывают, поправки в конституцию поддерживают около 47 процентов избирателей, 43 процента будут голосовать против, еще около 9 процентов до сих пор не определились. Именно за эти 9 процентов и идет борьба. За голосуют те, кто что идет за популистскими лозунгами президента. Эрдоган дает людям ощущение силы, ощущение, что Турция великая страна. С другой стороны, есть группа людей, которая будет голосовать против, и они хотят большего участия в управлении государством, хотят, чтобы решения принимались вместе, чтобы в Турции было больше свободы, соблюдались права человека, превалировали демократические ценности. Это более западный путь. 18 поправок в конституции, которые вынесены на референдум, журналисты называют самым масштабным разворотом политической системы страны за последние годы. Расширяются полномочия президента. Он сможет занимать главное кресло до 2029 года. В его власти вводить чрезвычайное положение. Назначать министров и других высокопоставленных чиновников. Получит право распускать парламент. Кроме того, президент будет руководить правительством. А должность премьера будет упразднена. Сторонники реформы убеждены, действующая система власти слишком противоречива. И президент, и парламент избираются в ходе всенародного голосования. Именно парламент назначает главу кабинета министров. Обычно это лидер победившей партии. Любой конфликт между премьером и президентом может привести к конституционному кризису, жалуются единомышленники президента. Но именно в этом смысл демократии возражают турецкие либералы. Смысл в распределении полномочий между ветвями власти. Если Эрдоган получит все, то Турция превратится в государство крайне консервативное, авторитарное и закрытое от свободного мира. В прошлом году и Пардоган добился отставки премьера Ахмета Давитоглу. Слишком прозападный, посчитал глава государства. Пост премьера занял лояльный президент Уилдерым Бинали. Противники по в конституцию не сомневаются. Единственная цель грядущих изменений – закрутить гайки окончательно. Особенно настойчив турецкий лидер стал после попытки переворота летом 2016-го. Официальная Анкара утверждает, что путь был организован из США беглым проповедником Фетхуллахом Гюленом. В стране прошли массовые задержания. Сам Эрдоган за Заявлял, что арестованы около 100 тысяч последователей Гюлена. Агитационная кампания в поддержку референдума последние два месяца шла и за пределами Турции. Шла тяжело. Сначала Эрдоган заявлял, что Германия пытается сорвать митинги с участием турецкой общины в нескольких немецких городах. Они ничего не знают о политике и международной дипломатии. Их действия ничем не отличаются от действий нацистов. Сравнения с нацистами привели к международному скандалу. Эти сравнения Федеративной Республики Германия с национал-социализмом должны быть прекращены. Эти сравнения не Неуместны, их нельзя комментировать всерьез. Еще один конфликт произошел из-за митингов в Нидерландах. Дело едва не дошло до разрыва дипломатических отношений после того, как Амстердам не разрешил выступление главы МИД Турции на митинге в Роттердаме. Столь болезненная реакция Анкары объясняется тем, что зарубежные избиратели могут серьезно повлиять на расклад голосов. Эксперты предполагают, что большая часть турецкой общины за пределами страны, вероятно, проголосует против расширения полномочий Эрдогана. О а поддержке 60% избирателей, обещанной турецким президентом еще месяц назад Сегодня уже никто всерьез не вспоминает.